Куда я залетела? Боже, ты, ты чё бегаешь, прыгаешь? Что я? это такое? Что, а за, что это? за рыба? Где? Вот а? рыба! Не знаю. Рыба мне подсунула. Ты чё вообще что ли? Ты чё выбралась? А я... Если бы кто-то зашел? А да никто не заходит, я следила. Я вот тут стояла. То если что, потом заходи вот сюда прячься, если кто-то зайдет. А -а -а. да. Либо пойдем, тики, тики, тики. Ты где? Либо сюда, иди. Взлетай вверх. Ого, тут целыми время вами. Да. Это там, чтобы вы прятались от всяких там. Ну, продарочник ну от людей потому что обезбашенные люди много еще камни всякие входят тут пойдем на кухню uh -huh. двери на замок закрою что вдруг я никто не увидел ну, на, кушать не хочешь на макароны а себя? То есть на диете -м -м -м. с сегодняшнего дня. А Тут с же ешь. Голодная. Ну ладно. На диете буду, так на диете. А что ты там? О своих владельцах, бывших, никогда не рассказываешь. А, ну, не знаю, у меня с тобой так никак. -то Потому что мы всегда а, быстро, тики, там, прям. Трансформация угу. так быстро у нас нет времени а, не поговорить сегодня вот. И, есть... А вот этих э, владельцев, который сказал, есть такой э, такой интересный. Нам надо идти э, в куда-то пирамиду во. В музей что ли? Да тут пирамиду ну, так там. так пойдем это. позовем Олега с нами. Ну Олег не с От... как эти двери открытия? А? Так, тики, подожди мне сиди. Сейчас мы к коллегу придем. Так, так, так, все, пойдем, А, подожди, стой, все, пойдем. Все а делаешь на кухне. Привет. Тики? Здрасте. Да, это Тики, знакомься. Ой, да, как будто я первый раз ее вижу. Да, первый раз. А что ты мне сказал, талисман? Я? Ну, все сказал, раз, это все бывает. Все бывает, все проходит. Ну вот, Тики приехала ко мне. Хочется у меня, Я владелец отпустил. У меня есть пару вопросов. Если он пойдет на Я, я, я... Нет, у меня талисманчик по себе. Я могу быстрее, я, сам, я Как талисман уходить у тебя? У кого? Просто. У кого а, талисман? Ну, он подскажет мне по вот этот GPS. Он как у меня GPS-навигатор. Так, GPS-навигатор, пошли в э, Фиги, ты никакую травку не поверила сегодня? А как ты пришел ко мне домой Мне кажется, в что... жизни да, А, пойдем. пойдем. Или вы мне тут дверь сломали? Нет. А починить не хочешь? Тики, ты где? Тут. Иди сюда. Сюда, прячься вот да. сюда. У меня нет висмара, чтобы тебе в рубашку спрячься? Ты починить там ничего Тихи. не хочешь? Тики, тики, так.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 чтобы еще было кому-то доверить такой могущественный такой как щурки, как Баникс. она ты вниз а не думайте то что музее может есть да будет очень хорошо когда темно видит себя стики меня он подозревает что и клевер ты где я внизу вниз спускать вниз, вот. вот пойдем Куда да да. веди нас? Вы да. где-то. отойди ты. Веди нас. Мне не нравится, что мы идем за каким-то красным звуком. Тити не доверяешь? А. А -а -а. Да, вообще а -а -а. недоверчивая личность. Вот ну, тут я здесь... Думаю. Должен быть мой некий подельник. Что? Угу. Так. Обычные статуи, какие-то надписи. Мечи. Ну, по посмотрите, посмотрите. О, тики, тут для тебя клетка. Стоп, тут здесь здесь что-то было. А... Я помню, что здесь было. Что, кто... а что это было? Это Спер. Что, да что просто тут я было? был на днях и тут я знаю, кто это сделал, не важно. Что тут было, говори. Я знаю, кто это своровал. Давай ты нам скажешь, что сделал Нет, потом, потом, когда вода когда дома я тебе водичку нырю, я тебе скажу. Это, а, я тут, я думала, я тебе прямо на височке и водичкой присну, чтобы видно было. Ну, потом этого человека обшипаю водой горячей. как тикак, где? Тик-так? Тики? А, да. Тики. Что-то тут на нас сюда заманило. Чурка. Ну где-то э, должна быть картинка. Ну только картинка, либо статуя, не знаю. Картинка, это... статуя. Может, да, статуя, вот это похоже на... А когда вода, а когда э, вот это хранить, когда у вас там водичка потечет у вас... Так, так, и что, мы уже стоим 10 минут, ничего найти не можем. Я знаю, что вам надо. Что нам надо? Так, а что мы здесь делаем, Баникс? Ну, это прошлое. Прошлое? Вот. Да, мы в прошлом. Mm -hmm. А вот она. Тихо, а в каком а для... времени Баникс, наверное, скальзероз уже? В 1937 наверное. Так, в каком времени вы знаете-то хоть? Ну, в будущем. Вау, нифига. Ты умный. Так. Тики, что? Что показывай? Probably, Я вижу вот то, это, что ]んと? тут изменились только это. Это мой старый хранитель. Ну, не хранитель, это носитель. Во. Почему он <ську> в статуе? Ну, потому что статуя, значит, что... Все, религия. Это реклама. Да там И чё, и чё с ней делать мне с да, там квадатамой? И... Эм, тебе надо при той картине сказать воссоединение. А, вот тут чё серое? Может сюда, наверное? А, да-да. Вот Что? Да-да. Я тоже могу да-да сказать. Тронуться, когда Мы не взорвёмся? Там, вот эту... Так. Прогаю. О, какой-то выбор. Так, вот этого мужика выберу, какого-то серого. Так, всё, я выбрал. Что происходит. Эм. Он появляется. О, привет. Странный на самом деле. Это он молчит как-то. Э, вот этот... Где я? Кто вы? Что вы? Привет, я. Человек, привет. О, Тики. Тики. Привет. привет. Ну, а, какие так какой бесполезный кролик. Как хорошо, что он не видит Ой, меня. Что ты сказала? У, у него так, а как тебя зовут? А, его зовут Рион. Да. Я и сам могу представиться, Тики. Ничего страшного. Мы очень долго с тобой не виделись. Ты <связываешь> еще любишь шоколад или другая <связывающая> страсть появилась? Да, другая страсть это макароны. Ну ладно. Не, не те, которые сушают. там с котлетами там, а сладкие. У вас, а -а -а. наверное, Сладки времени не таких было, не, не было. Да, у нас были а ты очень вкусные. 1990, а я не помню, с какого времени. Че, уже все. 1927. Вот. Да. да. Так, что, я хотел... Зачем мы пришли? Я там вопросики. Ну, там я вопросики, да? Можно кролика выгнать, он меня напрягает. Он тебя все равно не видит, поэтому не пусть не напрягает. Пойдем кролик... сюда, он меня все равно напрягает. Пойдем, ладно, кролик там постой. Там говорю, постой. скажи ему, чтобы он там стоял. Там так и следи за ним. Покусайся, что? Я пробую. Что <laughs> будет, если я... Дебаки. Куда бросил, куда нам иллюз. Yeah. Даже думать об этом не смей. Ты думать об этом не должен. Все, mm -hmm. Я ничего говорить не буду. Дум... Думать об думать, этом не ты... смей. Конец воссоединения. Нет, стой, нет. Конец воссоединения. Я должен это говорить не ты. Конец воссоединения. Ты не можешь этого все. Я, я отвечать могу. ничего не буду. Я отвечать не буду. Стой, я тебе объясню. Просто когда мы ходили в недавнее будущее, вот буквально два дня, два дня, да, день, на день вперед или на два дня Ума! вперед, я видел себя в объединении мистер Бага, и все равно никто не знает, что мистер Бага. Короче, мистер Бага ей это, и, и Катана, да, понимаю. и я ничего отсюда, не сломалось, да? все живы, все здоровы. Ну, мне... Но плюс... посмотри на меня. Что, ты черный негр? Ой, ну, черный. серый, серый. Негр? Ну, это такая раса. Ну, ты белый. А, ладно. ладно. Так, короче. Мне, короче. Вот ладно, короче а, при объединении ко мне чудес ты уничтожишь мою полностью Вселенную. Я крякнулся как раз-таки из-за того, что объединил ко чудес. Вот. Нельзя объединять ни в коем случае Камни чудес, кота, и суперкота Возможно, Это, ты... и суперкота, ладно Да, именно тех самых Я помню, как их зовут Камни создания, камни разрешения не должны объединиться Ты не сможешь А если ты объединишь, все равно будут какие-то последствия Если у тебя будет какая-то магическая защита Все, что угодно Все, всему, нельзя Но технологии не всегда вечны Если что-то сломается, случится конец вселенной Объединять? Ты, ты же не знаешь, что было в этом будущем. Может быть, что-то будет еще хуже. Что-то исправится, что-то сломается. Так что нельзя объединять камни-то. Все, конец воссоединения. Я говорю конец. А тебя вообще как зовут вот в этом костюме твоем? это Релон. Это твое имя Орелон. А в костюме в, в твоем, мистера Бага. Вон Вон Вон аж бак а -а. Он жесткий пон. чуть у тебя там это какой было? Ну. О. ну. Ну, красная, не серая. Его, а -а. его. Ну Я тебе бью что-то. Нет. Как же думаешь, ты сквозь ее проходишь, думаешь? наивный мальчик наивный наивный чё рыба угу да хватит меня ведь это следи там стики чё вали ты не должна знаешь сказать да не нужно знать как тебя уничтожить это шутка это шутка иди сюда так полин и трикс вот сюда. иди сюда а чё произошло нет, ну, там, да, что, ладно, так. А, ну так рассказывай мне. Нет, ты мне это... Вот, и в ближайшем будущем, два дня вперед, я объединил, ничего не произошло. Ну, Нет, дали Соединение. Просто в этом измерении, в этом будущем почему-то мне пусто все. Вещи, всего нету. Вот так. Просто вот. думай. Посмотри. Когда созидание объединяется с разрушением, появляется новое что-то. Что новое? Нельзя объединять созидание и разрушение, потому что оно всегда будет одиноко. Где будет созидание, там будет и разрушение. И что делать? Понимаешь? Ничего не делать. Ни в коем случае не объединять камни железа, хапануара и, и, и свой. И что? И ничто. Ничто ко мне туда. Ты что, фигел? Так. Всё. ты меня обидел. Конец воссоединения. Да я, ты я это должен говорить. Ладно, я знаю, я тебя я освобождаю. Конец. Конец? воссоединения. Нет, нет. Ты мне еще нужен. Не нужен Ладно, я всё, тебе. Пойду, ты тут живи. Там, ты в мире издеваешься. В своем мире не окажешься. Тики, а? прибей своего владельца. Я Конец что? воссоединения. Паник, открывай порталы. я ты сказал его к вам не поэтому его Ты. Будешь? Или говори Нара три раза Нара Нара Нара Нара. Это я пошутил. Вот Так, вроде живой. Зачем ты меня переместила? Я только за старая. А, с Кливом на совещание, мы совещались, а? И чё, посмотри, чё мне дали. А, с Хавой, с Хавой. А, ну-ка, скинь. И не обойдёшься. А -а -а. Моя Квагатама. А я в тепло. А вот это... дашь меня... потом своему владельцу, Тики. А, да, вот своим владельцам теперь буду я, все Тики, твоя а -а -а. рада. А, -а, а дал, быстро. А тебя талисмана нету? Да? Да, мне yeah. нету, ты вот, Тики жук подобрала. А, я разговаривал со старым Он тоже разговаривал. А с кем ты разговаривал? Как зовут? это че ко мне здесь? Ага. Ага. Ну, если ты там не находится у меня, я так талисман что не у тебя жить. Уже у меня. У него когда там. Что мне кажется, пока ты там путешествовал по своим, я вот у мистера Баби ж дал талисман. Я так и знал. ты знал? Ты на самом деле не хранитель. Да? Сенса Бражи, сенса Адриан, да? Иди, ты видел, что ли? Мы тебе ресекретили тем набираем. А ну, вы допугаете. Кои, <свят> вот старого... <свят> а вот как Трансформация. Все. Чего ли? Шахмат тебе, темный адмирал. <свят> я тебе, я сейчас открою нору и от... отправлю тебя куда-то, куда-то в забирение с Лизи. Так, Ванил. я сейчас Ой. убью. Тики. Ха-ха-ха. Это твой фейковый талисман. Хвостер. Да, ты потому лузер, что спой, лузер. спой гим нашего из нашего города. Клифф Лузер, Лузер, Клифф Мистер лузер. Бак Лузер, Мистер Бак Лузер. Из нашего города. Поник, что, что ты что? делаешь? Чё ты такой защитный? А? Поник, что сделал это сзади кли этого Кливера? А он, он собрался этот? Так рассказывай, чё? Что? Ну, Баник, стивеншкенкод. Открывай Ну давай на рад. Шара. Кот. Ну, mm. Слав. Быстро давай к ваготаму. <связь> давай быстрее. Да-да-да-да, <связь> хорошо, на. Держите. Mm. <связь> Где ты? Вы забыли сказать воссоединение. Да вообще плевать. Привет, Лайла. Это <свят> ваше воссоединение, разве? Я не понял такого дельца.